Кромкофрезерный настольный станок R300 предназначен для снятия прямолинейной фаски и удаления заусенцев с кромки небольших деталей, которые можно подавать вручную. Электрический трехфазный двигатель на 380 вольт мощностью 550 ватт, имеет электронную защиту от перегрузок и термозащиту, вращается со скоростью 2800 оборотов в минуту. Правильное направление вращения двигателя и направление подачи заготовки указано стрелками. Обработка кромок выполняется фрезерованием. Рабочий инструмент – дисковая фреза с девятью четырехсторонними твердосплавными пластинами. Сняв направляющие и не снимая фрезы с агрегата, можно произвести поворот каждой пластины, если износились режущие кромки или вовсе заменить на новые. Величину снимаемой фаски можно изменять от 0 до 3 мм. Для этого нужно ослабить стопор поворотом головки фиксатора выставить необходимую величину регулировочной рукояткой и снова затянуть головку фиксатора. Ослабив два стопорных винта и надавив на направляющие в нужном направлении, можно изменить угол фаски до необходимого в диапазоне от 15 до 45 градусов. Заготовку нужно разместить, прижав ее к широкой направляющей. паска получается стабильно ровная и гладкая.